Всем добрый вечер, уперц, ну мы возвращаемся в св и играем за нашего охотника за головами, вот так оно выглядит. мы продолжаем участвовать в Великой Охоте. После долгое время отсутствия мы возвращаемся. Снова. Если получится, мы еще раз вернемся и сделаем видео или стрим на YouTube. Но уже не сегодня, а завтра или послезавтра. Посмотрим, как получится. Итак, мы уже э -э, на... на нарша, да, значит, так, отлично. Будет это пятая или шестая часть посмотрим немного сбился со счета ну пусть будет так даже решаясь в этот раз за нее играть и поэтому продолжаем так что у нас тут Заодно посмотрим так пол а мы его что применили на звездолете о, действительно, вот смотрите, какой у нас звездолет. Уже определенное улучшение есть. Так, отлично у нас тут кое-что есть для задания. И так, и так, и так. А где наша карта? А, исчезла. То есть именно так, снова смотреть. Или это потому что мы находимся здесь, и она не открыта. Ну-ка, героическую миссию возьмем, посмотрим, можем ли мы ее выполнить. Итак, нам надо починить 4 консоли э, дроида безопасности. Э -э, итак, нам надо сюда. Побежали тогда. Так, у нас же нет. Или есть? А, но есть такой энергетический щит. Отлично. Прорываемся с боя. Такой смелый, бессмертный. Минус один. Отлично. Как вам такой поворот? У нас есть сила. После этого нечувствительный к силе, хотите сказать? Но не зря это героическая миссия на самом деле. Так. Их не так просто победить, но можно, если осторожно. Так. Готов. Отлично. Кажется, мы здесь уже были, но ничего. Сейчас разберемся с ними снова. Так, так, так. Отлично. Ооо. Да. серьезный противник но ну, ничего мы справимся. бабах отбежали отбежали отлично как вам такой поворот самые сильные поэтому с ней можно даже легче справиться как вы можете заметить так ну реально карта у нас тут не показывается по какой-то причине или они опять это изменили может быть поэтому даже Ну, стреляем в упор тогда. А, это может его отбросить даже полезно. Готов. Отлично. Так. Может постараемся одного из них придушить. Вот так. И по крайней мере ослабить. Вот так. но придушил так интерес Так. Да. Они все же решили сделать так. Да. С картой. Так. Куда нам надо идти? Ну, нужно идти сюда. Минус один. Вот так. Пустили в него усиленную ракету. пробиваемся с боем называется итак продолжаем нашу хорошую работу Одним выстрелом двух зайцев. Ну что ж. Теперь подойдем. Не достать, ладно. Постреляемка в него. Надо с ними разобраться. Поскорее. Сейчас с нами разберутся. О, быстро, теперь он остался один. уже будет проще. Ну, постреляем. И так, надо все использовать. Что возможно. О, отбросил, отлично. Типа, если это полезно. А тем более бонусная миссия говорит, что надо их уничтожать, так что... Все правильно. О, нас заметили. О -о -о. Так, а ну-ка давайте мы вам кровь подпортим. где-то благой цели почему нет О, вот это уже было серьезно но не смертельно Сейчас освободим дроида. Одного мы его починили и все, он в рабочем состоянии. Теперь идем следующего освобождать. Он с ними разберется. Так. Где еще? Так, так, так. А что мы тут можем найти? Отлично. А, вот, уже можно переключить. Вот, это, оказывается, режим тут такой есть. А, нам надо спуститься. Значит... Они здесь находятся. Ну и, и еще там... Наверху тоже. Так, теперь, братья, работаем. Вот так. Ну, еще один подбежал так крайней мере минус один а надо его еще добить. остался он один бабах Сейчас и никто не пострадал Так, так, так. Здравствуйте. А ну-ка, попляшем, станцуем полику Может, даже с селочами надо, во-первых, разбираться ну хотя это спорный вопрос а когда больше тех кто посудей может даже и их лучше уничтожать сначала а ничего все эта группа ликвидирована, теперь идем сюда. Ну теперь получай дальше. Но они тоже пускают ракеты. Как вы заметите, когда будете смотреть это, не успел использовать ракету. Но мы не всех уничтожили, как вы могли заметить. А те, кто стояли на нашем пути. Так, идем освобождать дроида, который находится здесь. агрессивный стиль, правда? Дальше... Ну теперь... Здравствуйте. Вы пришли к вам в гости. Вы что, не рады нам? Кумбель из Так, остался еще один. Ручка забирать все. И осталось починить еще одного дроида о так как мы поступим стараемся их обойти нет не получится Ну тогда делаем так так прорываемся и делаем так отлично все по плану Так, так, так. Только не говорите, что они уничтожили того дроида. Ну да ладно, а если даже и так, все равно. ну такое я думаю точно ему должно было понравиться достаю все же достаю а уже тут готов сейчас применим ракету О, достижение выполнено можете нас поздравить если вы хотите конечно же Палим ракетами. Чем сильнее, тем лучше. О, отлично. Получаем повышение за нашу превосходную работу. О, и бежал молодец. Но это тебе все равно не спасет. А я же говорил, предупреждал, но он не послушал нас. готов теперь ничто нам не помешает освободить последнего дроида починить привести его в рабочее состояние отлично все теперь достигнем двери безопасности чтобы попасть внутрь Бабах, тебе нужно победить Вумпу и его людей. Сначала мы делаем так. А, для него это работает, однако. О, какой ты молодец. А ну-ка... Так, теперь остались его люди. Теперь они будут просто в ярости, как они могли его упустить. Задание выполнено. Чем более лучшие перчаточки? Ну еще некоторые снаряжения. Так. Сейчас посмотрим, что мы можем нашей подруге дать из снаряжения. Так. Ну, ясно. Вот. И еще вот это, если дадим ей повысим ее влияние. Ну и... Что ж возвращаемся так так так дело сделано теперь можно покинуть это героическое место. Все можете спать спокойно ваша смена окончена мы сделали всю грязную работу за вас зачати следующий раз когда новая партия придет и так сейчас пойдем и отправимся в другие районы наршада на Полагаю, это аналог карусанта, довольно похожий, только под контролем э, хатов. Часть пространства хатов. Итак, что-то тут еще есть. Оу. Так, обучение. Полностью здесь исследовали всю карту. Тут есть еще героические миссии. Ну мы конечно же сейчас их брать не будем уже нужно на них еще больше времени это в другой раз уже сейчас можно отправиться сюда и сюда куда мы лучше отправимся давайте сюда бесплатно на имперском такси как бы прогружается тогда Ну бывает the promenade то есть часть и сразу сколько карты изучено уже вот такими кусочками Жаль, что мы не могли больше времени посвятить и выделить этому стриму. Ну как есть. Так Нам надо подняться выше. Вот таким вот образом. Надо побеседовать с кем-то. Так. Значит, это не здесь. Идем тогда сюда. Вот сюда. С... Нам надо поговорить с Геленом. А тут у нас бар. Здесь что он находится в баре. Так, Елевен. Это вот такой вот велик. Мы принимаем новое задание. То есть мы охотимся за опасной личностью, которая, как мы полагаем, вступила в соглашение с республикой. Мы разузнали о а, этой личности все, что мы могли. Итак, все, что он нам мог рассказать. По крайней мере, так можно надеяться. Сейчас садимся снова на такси и отправляемся дальше. В следующую часть наршада, да, нам нужно. Но сначала немного обменяемся любезностями с нашим дроидом. Вот так. Теперь отправляемся в Карелянский сектор. повыше по ход туда, Никто Энд Корелин Сектор, ну что ж, все, это зона следона. Ну и что ж, на этом мы будем заканчивать. Конечно. Получилось не так много, может быть, но все равно мы немного проделали путь по Наршада, и это мы будем заканчивать, как мы уже сказали, и надеемся вам понравилось. На этом у нас все. Всем спокойной ночи.